Добрый день, интернет пользователи, друзья, подписчики и гости моего канала. С вами заново я, Серек Ролик. Ну вот у нас на улице минус 26. Посмотрим, что произошло. А произошло у нас вот что. Вся вода, конечно же, замерзла. Дальше. Вот в этой мамке получилась такая ситуация, что в 6 часов утра все было хорошо. Все детки были еще живы. Мороз был минус 24. Но в 9 часов, хорошо, что я сюда пришел, она их покормила. И что вы думаете, она же их не укрыла? Из 9 штук осталось живы сколько у нас? 5, 4, подиже. Все они в доме, сейчас думаю как-то на определенный момент перебрать и королиху сюда, чтобы могла кормить кроличат. Также с этой его клеточки убрал двух мальчиков. Сегодня приезжали люди, мяско забрали. Ну вот, один мальчик оказался почти три, второй два. Ну, то есть почти 5 килограммов вышло весом. Ну, заработал копеечка, копеечка, копеечки, рубль. Будем освобождать клеточки, будем заполнять клеточки. Все в планах. Ну, малыш мороз переносит хорошо, стойка. Но буквально вот я полчаса назад приносил им кипяток водичку уже подмерзает там еще конечно есть но она уже подмерзает вот полчаса и и все ну ничего не поделаешь здесь вот такие вот наш любимец такой вот это девочка у нас то же самое водичку приносил вот она уже там есть но все же мороз так что как говорят одни приходят вторые уходят одни рожают вторых убираем все ради чего? Ради получения какой-то, как это говорят, выгоды и прибыли. Пока она будет у меня, будем заниматься. Если от кролиководства домашнего я перестану получать какие-либо средства, конечно же, придется с этим завязать. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, оценивайте данный ролик. Всем-всем-всем пока, не болейте, не замерзайте, и пускай морозы уже спадут на плюс. Всем-всем пока!